Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания Natan Group. В сегодняшнем видео мы опять разберем тему штукатурки по причине того, что на каждом объекте этот вопрос встает нас очень остро. Снимать штукатурку от застройщика или не снимать? Приятного просмотра! Сейчас нахожусь на одном из жилых комплексов города Тюмени. Вот смотрите, здесь у нас видно, как отработана вот эта трещина. Эта трещина была выявлена приемщиком квартиры. И приемщик, отметив ее, дал рекомендацию застройщику устранить вот этот недочет. Раз, недочет. Смотрите, здесь от пола до потолка два недочет. Передвигаемся дальше. Здесь у нас от пола до потолка три недочет. Дальше выявлено, что у потолка отслоение штукатурки далее смотрите 4 недочет вот такая рваная трещина от пола до потолка и это к вопросу того что как отремонтировал это застройщик просто зашел замазал здесь сверху и не устранил саму причину а раз причина не устранена значит на финишном покрытии стен впоследствии после ремонта опять образуется трещина и все материалы у нас поплывут на финише. Конкретно на этом объекте производилась независимая экспертиза, то есть приемка квартиры от застройщика. Заказчик нанимал этих специалистов, они выявили недочеты, сделали замечания, которые, собственно, застройщик устранил. Но в процессе решения этих замечаний, да, мы видим то, что в некоторых местах у нас уже, несмотря на то, что достаточно короткий срок прошел, после того, как все это починили, у нас опять возникают трещины. Мы видим, что угол отремонтирован. Но ну вот здесь у нас присутствует волосяная трещина. Смотрите, она идет. Вот, и она вот идет до сюда. И здесь у нас есть звук. Так, все отошло. так это просто говорит о том, что э, застройщик э, решает эти вопросы достаточно поверхностно, то есть он не уходит в глубину проблемы. И э, когда вот приедет э, эксперт повторно на выезд, да, он опять зафиксирует те же самые волосяные трещины и опять э, даст на повторное устранение этих недочетов. Также смотрите под окном: у нас присутствует вот такая трещина. И вы видите очаг, как замазан. Дальше у нас есть горизонтальные разрывы, которые тоже ничем не армированы, и впоследствии здесь также может возникнуть трещина. Ну, а к вопросу того, что зачем я так часто снимаю видео про штукатурку и про то, что она постоянно трескается, эти волосяные трещины и все прочее, просто по причине того, что, первое, нам надо защитить свою работу перед заказчиками, чтобы заказчики четко понимали, что мы не раздуваем никаким образом смету, мы просто делаем те работы, которые действительно необходимо произвести для того, чтобы получить наилучшие качество на финише выполняемых работ. Другое помещение. Вот здесь углы также замазаны. Вы можете заметить вот эти все очаги. Но здесь уже по замазанному, смотрите, вот в этом участке есть опять волосяная трещина. То есть застройщик починил этот участок, а прошло несколько недель, и опять появилась трещина. Вот здесь. Вот она идет И вы от нее не избавитесь, смотрите, вот она. Только армировать. Но, к сожалению, экспертная организация, она не вправе указывать, как производить эти работы для того, чтобы получить наилучший результат. Экспертная организация, она фиксирует просто факт того, что есть трещины, все, это факт. Соответственно, когда у вас есть такие вопросы, их надо устранить. Если они сейчас приедут и не обнаружат трещины, значит, все хорошо, они пропускают этот момент, и заказчик все акты подписывает э, с представителем застройщика. Но тогда через время у нас все равно эти трещины появятся. Ну и к вопросу штукатурки, тема очень наболевшая. В свою очередь хочу сказать, мы тоже на этом неоднократно уже э, въезжали в такие заборы, когда у нас э, выполнена полностью отделка, стены окрашены, и мы получаем волосяную трещину, которая находится у нас внутри под стеклохолстом. И стеклохолст, естественно, не рвется, но так или иначе тот участок у нас вспучивает и никто их не опустил вот у нас ситуация, значит объект уже завершен полностью почти полная меблировка и вот здесь у нас появилась вот такая вот трещина на стене вот она видимо, раз участок еще вот там участок есть вот сейчас вот этот участок вскроем, посмотрим, что здесь глупинная трещина или какая-то поверхностная сейчас снимаю стеклохолст, у меня внутри вот такая микротрещина сейчас копнем глубже, посмотрим, что Видите трещина, которая идет от потолка, она уходит вниз. Сейчас я ее полностью приоткрыл. У нас здесь сопряжение разнородных материалов. Здесь у нас идет монолит, здесь у нас идет кирпич. Сначала вот по этой траектории открывали, но трещина ушла чуть вбок, потому что кирпич вот здесь. Потом это было замазано, вот как здесь видно. Просто цементо песком. И сглажено на ноль. Все это было закрыто поверх. Бетон-контактом и на бетон-контакт уже застройщик наносил штукатурку. И вот эта глубинная трещина, которую сейчас, чтобы устранить, надо будет открыть вот так стенку с этой с этой стороны, полностью убрать этот участок и как минимум сделать ну какую-то перевязку вот этих двух материалов, а потом уже заново штукатурить. И полностью, смотрите, момент-то какой, тут уже все готово, вот, шторы висят, и это все сейчас в том участке. Вот так, вертикально расшить. Чтобы это расшить, надо все будет снять, потому что вот эта вся стена она пойдет под перекрас. Если мы заходим на объект, мы говорим о том, что необходимо штукатурку снимать. По причине того, что мы не можем дать гарантии за тот слой, на который мы наносим последующий слой. Вот. И в случае того, когда заказчик говорит, что штукатурка у него хорошая и ее проверил, к примеру, эксперт или экспертная организация, вот, то мы тем самым с себя снимаем ответственность, пожалуйста, у вас есть заключение, по которому ваша штукатурка хорошая. Но вы нам тогда подпишите бумагу о том, что мы не несем ответственность за слой, на котором мы работаем, и, пожалуйста, мы можем наносить на штукатурку от застройщика. Но при возникновении различных волосяных трещин, которые проявляются у нас так или иначе на поверхности стен на финише уже, мы тоже никаких э, гарантий и ответственности нести не будем. Вот. Просто на эту тему очень много можно снимать видеороликов. Мы часто посещаем различные жилые комплексы, мы видим, как все это делается. И я могу так сказать, я в очередной раз повторюсь, что я не считаю, что в этой ситуации виноват застройщик, потому что э, застройщик, э, это, ну, это, это большая стройка, люди занимаются тем, что они строят жилье, квадратные метры для проживания. Просто тут вопрос, опять же, мой наболевший, что может быть, кстати, кто-то из подписчиков знает, как решить этот вопрос, либо есть моменты с юридической стороны, как обойти этот вопрос. Может быть, по нормам сдачи жилья, может где-то допустимо, чтобы заказчики или покупатели квартиры писали, официальное письмо на тему того, что они отказываются от штукатурки, что не надо выполнять штукатурку, что они будут ее выполнять своими силами. И даже пусть без компенсации денежных средств. По причине того, что, смотрите, одно дело, когда мы просто сняли, точнее, одно дело, когда... Вы получаете квартиру, и у нас квартира по итогу получается со штукатуркой, и вы должны эту штукатурку будете снимать для того, чтобы заново оштукатурить. И получается, что вы один раз заплатили за стоимость квартиры со штукатуркой, дальше вы оплатили за демонтаж штукатурки, вынос и вывоз этой штукатурки, дальше вы заплатили за монтаж, нанесения штукатурки. Но это на самом деле ну, нечестно, что ли, назовем это так. Вот. Да и на самом деле вот эти вот туристические работы, как демонтаж, вынос, вывоз, потом вопросы с соседями, потому что грязно после этого демонтажа на объектах. Там приходится вызывать клининг, который прибирает эти объекты. Там очень много подводных камней, вот, которые обычному обывателю кажется, что это на самом деле все сделать очень просто. Но процесс достаточно длительный, много согласований, пересогласований и всего прочего. Мало кому хочется этим заниматься. Но по причине того, что мы несем ответственность за конечный результат, мы вынуждены этим заниматься. Напишите в комментариях, кто знает, как решить вопрос застройщиками. Может, в других городах уже практика такая имеется. Если она имеется, то, пожалуйста, welcome. Я буду только благодарен тому опыту, с которым вы к нам придете. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данная тематика и данный ролик вам полезен. Обязательно комментируйте, ставьте палец кверху. До новых встреч. Пока.